Привет всем, и с вами Пачки. Сейчас мы с вами будем гонять на всем известном Мэти. Мэтт у нас будет участвовать в гонках, соревноваться с вот этими всеми спортивными машинами. А что из этого получится, мы сейчас с вами узнаем. Вот, стартовали мы, в принципе, и не хуже, чем все остальные. Держимся на уровне. Что ж, вот так вот, мы еще их толкаем. Кстати, у нас преимущество. Мы немножко тяжелее, повыше всех машин. И можем спокойно с ними соревноваться в таких толчках и всяких, всяких видите. Дрифтуем мы, кстати, очень тоже хорошо. Нитро съесть. А, еще ездим на двух колесах. Кстати, э, задавались вопросом, как это сделать, наконец-то собрались, э, Вот. Ездим на двух колесах и гоняем со спортивными машинами наравне практически. Второе-третье место. Мы в призовой тройке. Пока. Но какое у нас будет окончательное место, мы уставим в самом конце. Вот, вот так вот нас быстро спортивные, чуть-чуть зацепили камышек но ничего страшного. Так, так фляки, финты всякие вытворяем. Не знаю, будет ли это учитывая потом на финише. Ну, прикольно получается у нас. Вот, а, кто играл в эту игру, кстати, напишите какие у вас результаты и, и какими героями вы играли. Вот мы. Мы там играли и есть у нас видео на канале, мы играли с самим знаменитым Маквином. Ну как, гонки без Маквина. Это как-то глупо скучит. Гонки без Маквина. Но все-таки сейчас у нас заезд без Маквина. Вот. Глупо не глупо, но так оно сидит. Мэт у нас гоняется со всеми, что-то у него не получается вырваться в лидеры, но у нас впереди еще много-много зачетных кругов. И я думаю мы справимся со всеми этими маленькими гоночными спортивными суперкарами. Вот, Нитро нам помогает выбиться вперед. Но не на первую позицию. Третья тоже, в принципе, очень хорошая позиция. Стабильная, хорошая третья позиция. Да, главное доехать до финиша и не развалиться, потому что у это бывает такое настроение. Посмотрел на мультик, он там чуть ли не рассыпается на ходу, то фары вываливается, то и колеса отваливаются. Нам этого не надо, мы будем пынать, пынать ребята. Так бочонки не взяли, зря мы взяли, и сразу пополнили запас запас нитро и не ждали вот это время, пока оно выйдет, чтобы наполнить, да, что-то у нас с заборами не ладно, но однозначно могу сказать то, что за счет его Мэт грузовичок же, и ему по пуску вот так вот камушек мы запустили, перевернулись. Но не разбились, кстати. Всего лишь перевернулись и стали обратно на колеса. Вот, по песку ему гоняться намного проще, потому что он все таки грузовик-внедорожник, э -э -э, ну, в частности, эвакуатор, а не спортивная машинка маленькая, которой по песку не совсем комфортно ездить. Это, кстати, мы поняли в предыдущем выпуске, когда гоняли на Маквине. Там песка была побольше. И тяжелее было на гоночной машинке от вот разгоняться и ехать. А с мы там все немного попроще и скорость больше держим. Вот только если бы цепляли никого, было бы много все все лучше. Вот и перед нами еще один соперник прямо прямо перед нами. Вот мы решили сократить. Что же это нам даст? Это нам наверное даст преимущество во времени. Мы немножко выиграли? Отлично попрыгали как вот, вот про мостикам, э, Прикольно. А, сразу и на финише оказалось. Да, мы, наверное, такой большой кружок сократили. Не готов сказать, сколько метров. По мере тяжело, но сократили мы приличный участок дороги. И поэтому мы набрались, наверное, лучшего, лучшего бонуса. Ну, Лучший результат у нас, в общем, получили. Из-за этого нужно сейчас на этом круге тоже не пропустить эту сокращалку. Я думаю, что если пользоваться сокращалками, мы быстро еще выйдем, на не хотите. А то как-то дети застряли и держимся. Ну, стабильность это тоже хорошо. В принципе, у нас бронза. Бронза-бронза. А кто, кстати, помнит другого места за ним, гоняя подписку на матрини, напишите в комментариях. Какое мы место там заняли. Вот песочек обратно приехали, обратно асфальт. И здесь спортивные машины берут свое. Мы машинка, берут спортивная, но очень-очень-очень резвая. И поэтому мы, в принципе, даем жару. Многие из соперников не могут да, сравниться. Да. Но мы тоже с некоторым сравниться. К сожалению, не можем. Я думаю, это эффект временный, и мы сейчас все это исправим. Ведь у нас еще чуть-чуть есть времени, и мы сейчас догоним и попытаемся даже обогнать. Даже не попытаемся, а вот так вот сразу фу, фу, и обгоним на ровном месте. Сокращалки нам помогут. Что же они нам сделать помогут? Они нам помогут. Занять более выгодную позицию На финише Да, на финише, на финише Вот и у нас Финиш, какая у нас позиция С вами, ребята, по результатам Сейчас узнаем И у нас первое место Да, все-таки всякие фляки, сокращалки Дает преимущество Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх Пишите комментарии